Доброго-доброго всем денечка, конец января, Все, сосредоточились на семенах, просто пачками, пакетами покупает народ семена. У нас хороший здесь в, в городе магазин семена, но я почему-то вот сторонник того, чтобы брать это от производителя, то есть от того, кого ты знаешь. Чем же хорошо брать а, эти семена от производителя? Ну, во-первых, они проверены. Конкретный человек тебе гарантирует, что был у него хороший результат, хороший урожай. А берешь в пакетиках, конечно, как кота в мешке. Я познакомилась со своей землячкой с Казани, надия по каналу Томат у нее есть такой канал, я вам дам ссылку обязательно там в инфобоксе на ее канал. Посмотрите, и вы увидите, что это совершенно открытый, добрый человек, и у нее огромное количество сортов томатов. И я так и начну вот с этих томатов, которые она мне прислала. Я потом вот перечислю. Вот она, знаете, знаете, как она прислала в каком виде. Вот так вот в конвертике в обычном. Очень удобно, хорошо. И знаете, что меня устраивает, здесь вот по 8 штучек семян. Меня это вот устраивает. Мне не надо 20, которые в пакетиках продают, там еще какое-то количество. Ну вот 8 достаточно, потому что томатов много. Посадишь в теплицу, на улицу. Ну, знаете, вот Сейчас уже там размах по 200 штук этого совсем не надо и покупать там пачками семян мне тоже вот как-то это не надо. В прошлом году, потому что я все какие у меня были семена, я их уже посадила и сказала все, начнем с нуля. У Нади, она живет в Казани, у нее есть канал Томатру и оттуда я с ней познакомилась. Она мне дала свой номер на WhatsApp, мы с ней Переговорили, очень дружелюбный, милый голос у человека. Я ей прям там, скажем, с первого раза поверила. И она мне прислала вот в таком виде томатов. Я об этих томатах, даже, честно говоря, и не знала. И я думаю, что этот урожай меня порадует, потому как я потом уже в интернете стала смотреть, что это за название. Но это все-таки надежные и достаточно проверенные сорта. Что она мне прислала? Давайте посмотрим. Крупный лимон. Она прям пишет, что это 300-400 граммов плод и высота до полутора метров. Средний, ранний. Все написал, понимаете, все. Этого достаточно, прям отлично. Польская слива Тетушки сварло. До 600 грамм доходит размер плода. Полтора метра высотой. Черный ананас. Вот в разрезе это настолько красивый плод. Она как пишет мне самый сладкий. Молодец. К разряду очень сладких она тоже относит сорт арбузный. Пишет что высота до полутора метров, 400 грамм плод. Ну хорошо, да такой большой плод. Еще бабушкина радость. Это вообще до 700 грамм. Вот что нам и надо. Мясистые, вкусные, поесть с удовольствием, набраться витаминов за лето. Ранний, полтора метра высоту. Красивое такое сейчас название. Следующее скажу. Жемчужина мудрости. Такое красивое название. 200-300 грамм. Плод высокий. Венский розовый. В общем, стебель до, до полутора метров высотой, и розовый гигант, тоже крупно, крупноплодный томат. Тут еще раз поближе покажу, как это было мне выслано. Все очень понятно, все доступно, прям надея как по-татарски говорят, бигзур рахмет, то есть огромное спасибо тебе по-татарски так, бигзур рахмет. Друзья мои, я дам ссылку на канал Надеи, вы зайдите я особенно это, знаете, говорю для районов средней полосы, для Татарстана. Зачем где-то это брать и выписывать огромные почтовые пересылки там, оплачивать, когда можно в конверте заплатить там за 30 рублей конверт и очень недорого она берет за сами, за, просто за семена вам это обойдется, но Совсем-совсем недорого. Понимаете? Потому что я вот там сейчас приведу еще пример, какие я тут взяла в магазине, но я взяла для того, вот прям ну, целенаправленно, скажем. Это мне так было надо. Потом объясню, почему. Вот. Э, семена стоят даже пакетик 5 штук, 100 рублей. А вы на 100 рублей у Надии купите, знаете сколько? У -у -у -у -у, вот так, выше крыши. Особенно я говорю для районов э, среднего Поволжья. И к тому же, это вот, ну, как конкретно Татарстана касается. За, за 2-3 дня к вам дойдет письмо с отличными семенами. Отличные семена томатов, которые я буду сажать в 2021 году. Что из своих семян я посажу? Это однозначно. Это вот у меня уже в таком виде они собраны без картинок но картиночки я тоже вам подберу томат первый который я называю и буду обязательно сажать это сержант пеппер это высокорослое растение цвета такого темного прям буквально синего вверх оно поднимается ну, как сказать, такой, с окончанием носиком вот. плод очень сладкий в разрезе розовый знаете стоит этот томат вот прям до октября вот я уже сам последним собирала его плоды и очень хорошо хранится вот такой беспроигрышный томат мне очень понравился я его буду сажать еще я сажала такие томаты как называется дрова это удлиненный томат ну, порядка, наверное, 7-8 сантиметров у него плоды, но это очень урожайный сорт, его много, и он тоже очень хорошо хранится, и в засолку идеально он идет. Это то, о чем я могу конкретно сказать, что это проверенные сорта мной. Я убрала все остальное. Вот все, что у меня было, я покупала в основном как-то низкорослые такие томаты. Все, убрала, все. Все убрала. Вот остановилась на сержант пеппер и дрова это вот два таких сорта и я хочу сажать обязательно потому что я уже вот без этого не представляю себе чтобы не посадить эти сорта я обязательно посажу сорта черри в прошлом году у меня была дюймовочка Но в этом году я искала Сорт черри называется Вера. Поскольку у меня внучку зовут Вера, думаю, посажу-ка я сорт Вера черри. Вот я вам покажу, вот так, как они выглядят. Вот Всего лишь пять семя друзья мои, 100 рублей стоят. Но ради того, что это только для внучки, они собираются летом приехать, и эти мелкие небольшие семена, вот дюймовочком говорю, я за раз собиралась полбедра с куста, очень-очень сладкие. И вот тут мне еще подвернулась такая красная вишня, вот гроздочками. Они тоже на кусту, ну как они красиво смотрятся, черри на кусту. Знаете, таким гроздочками висят. Но без них я уже, скажем так, не представляю себе томатов. Потому как бежишь мимо, щипанешь. На ходу, на ходу. И вот это вот э, тоже такой вариант. Они замораживаются очень хорошо, эти черри. Потом в любые блюда можно, и в пиццу, и просто даже разморозил. Он я на, на блендере пропустила. И какая-то приправа, пожалуйста, вам с добавлением практически свежих помидор. Намного лучше, чем, скажем так, каких-то томатных добавок. С большим количеством консервантов и еще я взяла ну, это вот розовый гигант я наверное повторю семена на дии тут тоже буквально ну, совсем немножко но это салатный сорт вот розовый гигант и еще я взяла такой розовый агат это тоже такие продолговатые для консервирования идут Пузатыхата, но ну, это известный сорт, потому как они очень крупные, пожайные, 300-400 грамм. Вот такой сорт проведу, тоже решила посадить. И толстушка, тоже высокий крупноплодный томат. Что-то я перешла в этом году в семенат на высокорослые томаты. Очень хорошо они смотрятся в теплице и растут очень хорошо. Как вы видите, здесь нет желтых томатов. Два года поподряд я сажала банановые ноги, которые нашумели-нашумели во всем интернете, что это прям такой удивительно хороший томат. Да, это урожайный сорт, да, он усыпан весь плодами, но невкусный. Вот поверь мне, невкусный. Там какая-то имеется внутри прошилка, она как веревочка. ее ешь, ешь, ешь, ну не знаю, мне вот лично сорт банановые ноги не понравился. Это правда. Поэтому я его сажать не буду. Хотя там все шумят. Ой, это да, банановые ноги. И дорого продает его у нас тут тоже. Это, пакет, пакетированных вроде как не видно. Вот частников Дорого, да. Вот. Но, тем не менее, банановые ноги я сажать не буду. И еще у меня есть один вариант. Это я написала. Очень там милая женщина она с севера. Матвеева Ирина, она является подписчицей моего канала, я нашла ее на Одноклассниках. У нее очень хорошие экзотические сорта. И я попросила ее вот прислать мне ну, какие-то. Мне тоже много не надо, я по 4, по 5 штучек. Вот именно от производителя, я не хочу по много, вот тут где-то 15, ну зачем мне это надо, да? вот. И я попросила ее прислать. Ну пришлет. Дай Бог ей здоровье, как говорится. Я только скажу большое спасибо. Вот Она мне попросила семена сержанта Пеппер. И м -м, я дрова вот хочу эти послать, потому что очень хороший сорт. Вот что. А там есть желтый помидор, Поэтому если она мне пришлет, я буду ей просто благодарна за то, что она мне это... Э, Скажем, ну не, не отказала мне в этом вопросе. Вот, пожалуй, и все. Я много вам сразу говорю, не, не хотела сажать томатов. Вы знаете, за всеми томатами надо ухаживать. Если в этом году мы посадили на улице и прошел э, дождь такой нехороший, все почернело, ну какой смысл мне эти 40 штук было сажать, когда у меня в теплице там было 20, но ну был огромный урожай. И на консервирование хватило, и на засолку хватило. Достаточно? Предостаточно. Если, как говорят на упаковках, если вы с куста получите по 6 килограмм если у вас 60 кустов, умножаете на 6, ну, в другом варианте, да, вы получите 360 килограммов томатов. Неужели вам не хватит этого? Да, конечно, хватит. Даже с лихвой, скажем, хватит вам столько чтобы законсервировать и все это сделать, все заготовки свои. И покушать с удовольствием, вот, и угостить родных и близких своих. Я вот, это мое личное мнение, сажать много не надо, надо за каждым кустиком ухаживать с любовью, и он вам даст отличный урожай. Все, что я приобрела, больше я не буду даже покупать, мне это не надо. Ну вот еще от Ирины Матвеевой я жду. Привет из Сибири. Друзья мои, я вас э, прошу заглянуть на канал по ссылке. Внизу я дам ссылочку в описании. Э, канала Надьи из Казани. Посмотрите, какие она вам предлагает сорта томатов. Вы можете у нее их выписать. Без проблем она вам их пишет. А сейчас я вам хочу... Пожелать хороших урожаев в 2021 году. Томатов. Здоровья всем хочу пожелать. Пусть наступивший год нам подарит всем, всему миру крепкое здоровье. И мир вашему дому, друзья мои. Мир вашему дому.